Пробираемся на дальние плюса. Молодцы. Молодцы. Была одна дыра, сколько здесь? Это что, они тут живут? Нет, он а их вышел на берег. Uh -huh. Был. Ну правильно, тут Женька пал. Uh -huh. Все развороты. Там берег не подмыло, о! И что вот там подмыло, он в дерево поло. Так вот именно, что ты встаешь сюда, а там подмыто. Это мурашки. Вообще все изменилось. Все изменилось. Не подмыло, а наоборот. Чего? Съехал берег. Так я тебе и говорю, что ты его вот сейчас стоишь, а у тебя там может быть подмотра. Давай-ка отойдем отсюда. Не будем там заправиться. Иди давай, змей пугай. Иди, змей пугай. Тайные тропы, тропы тайные. Ну, бобры, ну, молодцы. Нет, они не бобры, это оно само. Ты всем-то не рассказываешь, что оно само? Всем-то не надо. Они просто меня любят, они мне них положили, подтолкнули. <series> <ск assaulted> <с nya> <unch> <masked> <eyed> <small> вот представь, как меня бобры любят. А вот у тебя-то там табуреточка пластиковая, а у меня-то деревянная, вон какая. Здесь можно и посиделки проводить <с <velvet> <с летом, когда карантин закончится. Любят меня животные. Я пошла на свой островок. Если я туда пройду. Островок. Островок. Островок. речка речка не охватить речку не охватить речку красотевку нашу красота какая Тебя там не видно? Вот такая вот у нас красота прелесть. так купаться захотелось. Красота, выбираемся. С островочкой. выбираемся. еще. Ну, мне нравится, я не знаю. Мне так реально нравится. Ой. А, это режим самоизоляции, да? да. Сучочки. Так, не хватает кофе, но ну, кому что, тебе чай, мне кофе. Мне кофе с ликером, можно с коньяком, тебе просто чай, без сахара. Да? Не, ну вот ты смотри, как же меня все-таки любит природа. Я раздумал, что ты мимо пойдешь, на тебя дерево вроде. А ты не пришла. Вот и все. Природа просто услышала, что ты свою табуреточку утопил. Я березу вижу, не знаю, возьмет или да. не возьмет. Да, можно. Не берет, надо объектив другой. Можно не вроде. Объектив надо другой. Где? У себя дома. Ой. Хорошо. Вот, я Бобры все предусмотрели, чтобы не было здесь не сильно жарко. А -а -а. Столик мне, пожалуйста, здесь. Это к бобрам. К бобрам? Да. Почему? Ну, бобры тебя любят сильнее, чем я. Да, бобры меня любят сильнее, чем ты. Хорошо, я с ними договорюсь. Ты меня к Бобрам-то ревновать не будешь? Я не, ревнивый. не ревнивый? Не, ну вообще, мне нравится. Я теперь всю лето здесь пропадать буду. Помаши ручкой, людей подразнили красивыми пейзажами И люди запомнят, что бобры меня любят больше, чем ты а? Бобры мне расширяют территорию а? Утки, утки он, батья пойди, там, утки там, утки. Бобры не расширяют территорию. Они меня любят. Красотявка. А, ну, Вижу. Я тебе Там в кустах запас дров на пол Ну ладно, всем пока, Мы вот так сидим на изоляции.